Русь и розовая No, no, no, no. Смотрит. Где же, где же девочка в кроватке, девочка с огромными глазами, мама, мама, но у мамы гости в губников хаты. See you стихотворение Мигеля де Унамона, это он жил во времена больших перпетий в испании был многодетным отцом и я немного читал стихотворений но которое прочитал вот это очень как отца пути многодетного и Thank you. Чего, сынок, ты плачешь? Горько так и слезно. Я узнал, что буду взрослым. Рано или поздно. Что ж, тебе любое дело станет поселенком. Не хочу, хочу остаться навсегда ребенком. Другому Сам ты справишься, откуда Взялись мысли эти Если б знал я это, пап, я бы так не плакал. еще хуже я, я просто не знаю прям как у нас значит ну, здесь мне нужно обязательно предварить вот чем это такой это и завершающий будет, потому что она на самом деле жутко длинная это стихотворение Константина Куксина создателя музея кочевой культуры и такого замечательного поэта оно посвящено это такое очень языческое но там мне кажется все что ну, все что близко каждому, несмотря на то, что там упоминаются разные ну, такие вещи в общем это наверное то, что ну, для меня это является неким, ну, это то, то, что, ну, то, что может, ну вот когда да, как блюз, это когда человеку плохо, а вот это такой блюз, который ну, меня ну, во всех случаях меня способен, при том, что он как бы абсолютно без радости но он способен как бы, меня вот вернуть в какое-то состояние mm. более-менее жизнеспособное я еще раз извиняюсь, что я как бы этим... Ну, мне кажется, что сегодня предполагается нечто терапевтическое хотя бы для самого себя там кичея – это обращение к внуку, а па – это бабушка по-тюркски -по -по Кича, Кича, слушай, за дверью юрты забывает, поет пустыня, то не волк, не холодный ветер. Духи предков ждут угощений, Инда и молока из чашки. Брось в огонь поранил жилой И проси их мудрых, проси мудрых советов, Очень страшно. Расскажи мне другую сказку. Сейчас слушай. Я говорю, что парень страшно. Этот ветер все не утихнет. Я сейчас выше. Он услуг набег на соседей. Вы когда те, наш с табур? Знаете, чем твой отец был воин? Отец был воин. В ночь, когда родилась малышка, Пожарную прокутилась старая юрта, В лезвищей недоброй Я слушаю меня! Мы никогда не слышим! и меня не забудь приветить, удаляя свой звонкий бурбер, потому что кичай, потому что кичай мама. песни не Пес, yes, давай! У нас все-таки фестиваль авторов, да. да? Меня жена заставила повторить одну более веселенькую Я просто, но ну, получается, что в таких ситуациях я могу обращаться только к словам тех, кто ну, более мудр. В начале слова я а вот оно как бы сочинилась, я понимаю, что оно там должно быть, но оно вот мне каждый раз неприятно его произносить, но мне приходится его произносить. Это моя душа уродлива как сон, который мне приснился бы с похмельями. <uki vaya> <adaptationökulmury> После глотания пристального зелья Воображаю странный дом. В нем нет двух стен, он держится на двух. И в нем нельзя сказать ни слова вслух. Он разойдется и сейчас же рухнет И обязательно опухнет. Если давать название стенам, название их любовь и дружба, Как догремит над головой гром, Бывает их так страшно нужно, И этот дом без этих стен колышется. И сколько ты не добавляешь заме. Чей дом угол, где подкрытых стащит ветрам, где тует вечный ураган, где становлюсь я тупо мудым. Искать, искать, скорее! привлекут, будь ты хоть шут, хоть редкий плут, они сомненья ответут, и в жизни жизнь мою, мою я не пройду случайно мимо, и я узнаю их по спинам, они взаимны, не минуем, а я им понравлюсь не описываю, не с почтеньем об а этом. И с восхищением поклонюсь За ручку в домик привет